гидрогеологического режима водных объектов. Юлия занимается изучением ихтеофауны водных объектов Абхазии в условиях антропогенного воздействия. Сейчас молодая исследовательца обрабатывает ихтеологические пробы, которые привезла с практики. Да, большинство проб уже обработаны мной и при помощи моего научного руководителя. В условиях нашей кафедры то есть мы проводим все эти